должны а, подтвердить, что они участвуют на таких то там условиях а, такой то работы а, за такие-то ресурсы. Пока вот это все делается на принципах биржи. Пока а, все вопросы не улажены, производственная цепочка не запускается. А, да, в принципе, да. на год могут, может, могут ее пролонгировать, то есть каждый год делать все по кругу до скончания веков, а могут изменять какие-то условия, либо пересоздавать. Вот, то есть человек не может сказать, что мне нужно больше, потому что он до начала работы соглашается на определенные условия, допустим, столько-то процентов суродившегося урожая муки, к примеру, да? То есть, ну, мы не знаем, какой, какой урожая будет, ну вот столько-то процентов нужно ему для каких-то целей и так далее. Ну, опять-таки понятно, но если это как бы, я опять-таки фантазирую, если это работа, то есть тот же самый тракторист, он там, например, ему нужно будет месяц, чтобы спахать все поле, допустим. За этот месяц, естественно, он зарплату не получит. То есть получит только ресурсы, но он как-то жить должен быть есть Суть mm -hmm. в том, что он возьмет все, все свои ресурсы, потом их продаст, если мы еще используем деньги. Не, nee, И... смотри, он, а, на самом деле немножко неправильное понимание, когда уже экономика автоматизирована. А, то есть, а, Скажем так, а... этот человек, скорее всего, участвует не в одной производственной цепочке и он участвовал еще в других производственных цепочках ранее. То есть, скорее всего, у него уже есть несколько мешков а, зерна и он а, знает, что ему нужно за вот этот месяц Блин, поработать, ребят. чтобы потом было еще столько же. Можно я отвечу, отвечу на вас, вопрос? Вот вы вообще думаете, да, что люди пришли с целью нажиться туда, что с целью себя обеспечить, а не с той целью, что, а, может быть, обеспечит их, то есть, куда они пришли, да, обеспечить их и общество, куда они пришли. То есть для чего они работают, да, для чего спахают более? Для всех людей. То есть и все люди, их обеспечат всем ну то есть да, допустим по минимуму они их обеспечат да вот то есть они не дадут умереть им с голову это во-первых не дадут там допустим вообще загнуться от холода вот для этого ну конечно это просто идея в чем что система должна быть универсальна. и от, в одной ситуации да человек делает это для поселения например или для своей организации или группы или команды нет нет нет а... нет не, не для поселения а для идеи то есть он не делать для конкретного чего-то. Он работает на идею. То есть первые поселенцы должны быть идеологи своего дела. Не-не-не. Это, это, чтобы у нас переход произошел, нам нужно, чтобы даже обычные люди, даже обычный сценарий, когда все эгоисты, тоже работал. Но, чтобы... Короче, система должна поддерживать все варианты. Когда люди, каждый сам за себя... И когда э, люди, там, каждая семья за себя уже не один человек, когда уже человек, э, каждое поселение за себя, потом каждая, грубо говоря, страна и так далее. То есть, иными словами, все эти сценарии надо поддержать, но те, кто делает для всего человечества, они все равно будут обозначать, что вот это, то, что они делали, и делали, и сделают, э, и результат, который они сделали, это все в достоянии человечества. Да? То, пожалуйста, там, например, кто-то проведет исследование какое-то. Производственные цепочки создают тому, чтобы у других людей все лучше получалось, или записывать поясняющие видео к производственным цепочкам и так далее. Это все должно быть одновременно, но с, с, мы, как бы задача создателя этой системы, то есть нас, а, в том, чтобы стимулировать переход к максимальной открытости, и к тому, чтобы люди все это делали за идею, для того, чтобы это все делать, на в рамках планеты. Но в идеале, а, когда у нас выйдем за рамки планеты, дам дальше следующий этап. А, нужно, чтобы на уровне Вселенной все то же самое было. И так далее. Не, ну ты как-то с такими ценностями, которые сейчас ты вышел на уровне Вселенной. Да немножко... Давайте хотя бы у нас в отдельной части суши, да, на определенном участке, давайте хотя бы этого добьемся, что мы не будем никому не завидовать, раз не будем никого укорять в том, что он меньше работает, чем допустим я, там, или еще что то да, давайте мы будем ну, сказать, есть, хотя бы... Есть в Индии уже поселение, 2500 человек, Ауравиль называется. Там хорошо, это хорошо, реализовано. Хорошо, хорошо, подожди, подожди, ты там был в этом поселении? Нет, я там не был. Отлично. Но я видел там, видео. Я там тоже не был. И я тоже смотрел это видео. Но меня это видео не внушило. Почему? Потому что на всем надо испытывать как бы на, всю, на своей шкуре. Да? Я, допустим, посмотрел очень много в той сфере, с которой я работаю. Я работаю плотником. Я, допустим, очень много видео посмотрел со своей работой связанных. И, допустим, многих людей я из того видео, могу как бы сказать, что, ребят, вы не правы в той-то и той ситуации. Я сейчас не буду говорить об этом все всем, но когда коснувшись реально дела, да, ты понимаешь, что это твой приобретаемый опыт. И можешь тем то, то же самое сказать, что, ребят, вы не правы в той-то и той ситуации. Так-то и так м -м, нельзя поступать, потому что будет то-то и то. То есть я сейчас не касаюсь конкретики, я сейчас говорю Такими обычными фразами. Ну, здесь не дело в том, что прав кто-то или не прав, а есть, по сути, производственная цепочка. Да? Если мы делаем А, то у нас есть последствия Б. То есть в самой простой, простой ситуации производственная цепочка это всего лишь одна линия между А и Б. Ну, то да. есть, если людям объяснить, что вот эти действия приводят к вот этому, mm. не надо говорить, кто-то прав, кто не прав, кто там обзываться там или. Говорить, что у кого-то опыта мало или нет Надо просто объяснить, вот есть ситуация Вы это делаете, и скорее всего, вероятно, получится это Вот когда они увидят, что по факту так и получилось Тогда, может быть, они поймут Или, может быть, поймут сразу Все зависит от людей Но давить и настаивать не стоит Это дороже себе будет вот. Плюс, если есть какие-то видео Можно снимать ответные видео И тоже выкладывать их в интернет Я с собой полностью согласен и то ни на кого не собираться, давить. там, по-моему, Буланов в чате выставил, как бы, эту, э, свою запись, что 14 дней человек приспосабливался к этому, как бы, к обществу, где он живет. Я тебе могу сказать больше, что действительно, никто не будет просто так сидеть и Жить на как, как трутень. Конечно, и на него будет косо смотреть. Это, это не, не то, что там просто взяли по воле своего желания посмотрели косо на него и там еще что-то. Конечно, негативное отношение складывается к тому человеку, кто живет просто на твоей шее, вот сидит. Понимаешь? И это вряд ли кто все может взять и запретить исходя из какой-то идеологии и еще что то и вот в этом дело. Я слышал? Да. А можно еще такой более технический вопрос? Да. да. А движок, на котором вот эта вот платформа работает, она на Рубе, да, работает? На Ruby он нет, используется JavaScript, и <coughs> если Ruby нужен, то это к проекту Pandora. Возможно, мы сделаем, чтобы у нас было взаимодействие протоколов, но, скорее всего, это не понадобится. Нет, только JavaScript, потому что JavaScript сейчас самый популярный язык на планете, потому что все браузеры поддерживают только его, и теперь на нем еще можно писать и на сервере. То есть всю серверную, всю серверную часть можно делать. На JavaScript, вот на... да. То есть и взаимодействие с базами данных и все такое? Да, конечно. Уже огромное количество, там, не знаю, миллионы уже разработчиков этим всем делом пользуются. Уже существует огромное комьюнити, огромное количество средств разработки, чего только нету. Плюс все современные лидеры, Microsoft, Google, Apple переходят на то, что начинают поддерживать, создавать инструменты для этого языка. Короче, ребят, долго-долго мы а, занимались а, проектом. В итоге это вот первое такое понимание переходной модели. То есть, а, грубо говоря, а, я сначала собрал опыт вообще, если э, в мире система управления производственными цепочками, циклами, э, увидел, что есть, но они очень-очень несовершенны, очень сложны и отражают очень маленькую субъективность э, дела. Вот. То есть это были и BPM, бизнес-процесс -менеджмент менеджменты, э, и так далее. В общем, все это я перекопал, может не все, но, грубо говоря, 200 самых э, крутых э, вообще программ и так далее в мире э, э, я видел, ознакомлялся в я неком... понял, что нету такого еще инструмента у человечества, который позволит э, делать вот такие крутые дела. Ну, в общем, вот потом приснилось, короче. Я еще, кстати, там поигрался прикольно, как нашел простающий ресурс, короче, там. Прикольно. То есть проблемы на самом деле решаются очень элементарно, если есть такой инструмент. То есть это вот как преско описывал, это некий как раз терминал, который стоит у каждого дома и который отвечает за то, что какие ресурсы к человеку пришли, что он сегодня хочет сделать и так далее и тому подобное. Вот, по поводу технических вопросов я скинул ссылки на, собственно, группу во ВКонтакте, вот этого Correlation Center, да, Correlation Center, концепт этого проекта. Там много всяких ссылок есть. И вторая ссылка это репозиторий на GitHub. И там вот есть исходный код того сайтика, который мы показывали. Там сейчас пока только клиентская часть. Вот, Серверная скажем так, я подготавливаю более фундаментально вот уже некоторое время. В принципе, если бы к разработке подключился бы хотя бы еще один программист, можно было бы все это дело ускорить. Хотя бы там ежедневно созваниваться и по факту там разделять, например, я одну задачу делаю, он другую задачу делает. Это уже бы удвоило скорость разработки. Антон, кстати, ничего -то не говорил, не спрашивал то ну, ты здесь вообще? Да, я здесь. А, ну расскажи впечатления, вопросы. А, подожди немножко, Влад, э, можно тебе задать вопрос? Да, конечно. А, Влад, слушай, а ты с Асарманом как-то связался? Да, задавал ему вопрос как раз а, на эту тему. А, слушай, а он же ту же самое говорил, что он хочет найти там переход от денежной системы к ресурсоориентированной экономике. До... Его на труды вообще ни разу не видел такие что, а, не не у него все это есть, но как бы а, он работает просто на политику, и он не может а, говорить, что он использует труды того же фреска хотя ему и книга высылалась там несколько раз, и ну, много очень сообщений к нему отсылалось, причем некоторые доходили. Uh, у Сармана в руках были и про и так далее. Вот. И как бы он имеет представление и понимает, что это будет реализовано, но почему-то не может uh, говорить. Mm. Ну а доп... интриги просто, все. Я понял. А, допустим, как бы можно его пригласить, там, допустим, в Тверь там Буланову, вот, допустим, с ним так вот снять? реально там интервью или там видео какое-то чтобы он как бы вообще реально это такое не, не не он сейчас слишком занят причем занят в том числе и зарабатыванием денег и грубо говоря он просто сидит пишет некоторые работы и ходит на некоторые конференции ну и в основном как бы консультирует всякие правительства и так далее всякие структуры про вас Романа. Ну, да. Теперь давай про Буланова. Слушай, вот сейчас, допустим, у Вована, как там, он, он же мне говорил, допустим, да, что он хочет курировать третью волну. То есть он курировал вторую волну, да, переселение-поселение. А сейчас хочет курировать третью волну. Ты не слышал ничего об этом? Не знаю, я к нему поеду через две недели <coughs> еще с, с ребятами. В общем, там по месту все и узнаем. Mm -hmm. а, грубо говоря, mm -hmm. мне бы хотелось там построить хотя бы а, первую бытовку и так далее. То есть две недели своего времени я на это уделю. Заодно там как раз и решим некоторые вопросы. Ну, мне тоже бы хотелось бы там присутствовать. А, ну Я, круто. Не, знаю. я не знаю, я может быть Раньше поеду, но <смех>, факт в том, что как он вас меня, если я без приглашения приеду. Ну, во всяком случае, надо как-то его уведомить потом. Не, естественно, надо как бы заранее скоординироваться. А, ну, давай тогда, как а, поеду, тебе тоже маякну, в общем, чтобы мы все скоординировались, потому что, кроме меня, а, еще два человека едет точно. А, и, может быть, еще несколько приедут, но не факт. Вот, тогда я просто скинул тебе тоже инфу. Nee, Нет. <толкотворные> я, я понял, в какое-то время едешь. Я, наверное, в то время поеду на работу. То есть у нас не получится никак. В то время, как бы мне не хотелось, конечно, но в то время, а ты поедешь. Мне кажется, у нас не получится. Я бы хотел, конечно. Могу там, не знаю, оттянуть там на 2-3 дня. Но никак на <долкотворные> больше. Да ладно, разберемся по факту. Все равно за это еще пара недель есть. Да, Там... Влад. Влад, еще кстати, в чате ты писал про то, что ты бы хотел съездить к Жаку. Угу. Поподробнее, можешь рассказать об этом здесь? А, нет, здесь лучше нет, потому что сейчас запись ведется. А -а -а. Вот, именно по корреляционному центру. Ну и, в общем, этот вопрос лучше вообще лично обсуждать, потому что там некоторые вещи есть, которые там не нужно выкладывать, потому что если их выложить, тогда смысла ехать не будет. Я понял. Ну, в общем, вот, что, по CryoLash еще есть вопросы? Жене, жалобы. Ан Но вы как формализируете получше, по скажем, вот эту проект, есть, там не знаю какие-то схемки, какие-то. Но какие если ты на репозитории зайдешь по ссылке на, на репозитории ну, GitHub а, ты увидишь, что там есть в принципе уже набросок того, что нужно делать и как бы это все очень технические детали, но, тем не менее, там все это уже есть. Есть список задач, которые можно делать и так далее. То есть, все давно спланировано. Вопрос про что рук сейчас не хватает, конкретно Crevation центром заниматься вот этим вот. Я сейчас занимаюсь э, другим практиком Links Platform. Это, собственно, в данный момент база данных, но это будет сама себе операционная система, сама файловая система сама базы данных, и в том числе исходный код можно будет хранить в самой базе данных, то есть, иными словами, это будет целостная система, которая в позднее позволит из коррелейшена центра напрямую через интерфейс производственных цепочек изменять внутри алгоритм этой системы, и перестраивать ее сможет буквально каждый житель планеты. В режиме реального времени она будет перестраиваться. Конечно, нам будет подумать, как за так, чтобы ее не сломали, но тем не менее, сам факт того, что каждый человек на планете может повлиять на общее будущее, это, это, это действительно будет так. Потому что CREATION центр CONCEPT – это в данный момент всего лишь интерфейс. То есть то, с чем напрямую будет взаимодействовать пользователь. Что он будет видеть перед своими глазами, как это будет выглядеть, как это будет на мобильных платформах, на планшетах, на сайтах и так далее. Но, тем не менее, у всего этого дела должно быть надежное ядро и очень гибкое универсальное ядро. Вот э, я сейчас на этом сконцентрировал. Могу отдельно ссылку на исходный код этого проекта дать. Там тоже можно следить за развитием. Чисто кстати, скину в чат. Антон, мы так тебя и не услышали. Да, ну, в общем, мне, собственно, понятно, тем более мы с тобой уже все это обсуждали когда-то еще давно. Вот. Единственное, что, э, э, возможно, сейчас э, нужна система, которая бы не занималась, вот, ну, кроме того, что она занималась, вот, тем, чем вы сказали эти почки стоило еще, именно объединять людей, в смысле тех, кто занимается каким-то одним проектом для той же Венеры или вообще каким-то open-source проектом, потому что очень большие проблемы с кооперацией. Например, Нет, но вот если... тот же да. программист, да, сейчас как зовут, Константин, да? ищет себе напарника и вот проблему просто найти человека еще одного у, уже в этом проблема а а, вы, ска скажем вы так не шагиваете антон на самом на самом деле э -э я э -э действительно ищу человека но мне нужен человек который подойдет по всем критериям который будет э -э достаточно свободного времени так же как у меня и э он действительно будет этим заниматься каждый день, так же, как я. Потому что вот таких людей реально нет ни одного. Но есть потенциально... Ну, буквально 200-300 программистов э, которые по тем или иным причинам не способны либо не понимают этот проект либо э, но ну, я с ними продолжаю вести беседы либо они э, только учатся программировать либо э, у них э, нет времени либо у них куча других разных проблем например там зарабатывание денег которые мне нужны но они не знают что это проблема ну ладно, вот у тебя есть куча кандидатов, но никто из них не подходит. То есть это. Пока уже... еще так. Ну Пока вот код это... пишу только я, вот в этих а. двух проектах. У в меня, основном. в FabLab, грубо говоря, да, у меня тоже есть такая проблема. То есть, так как я нахожусь на территории института и ко мне приходят в основном студенты. Ну а студенты, они там занятые, у них сессии, у них там долги, хвосты, черт знает, что еще нету ни времени, ни денег, многие не определились со своим вообще направлением в жизни, поэтому вот я я себе не мог долго найти помощника, вот сейчас появился один заинтересованный человек, два, вот не студенты, и уже как немножко полегче стало. То есть ну вот смотри кооперация а... очень очень важна, то есть Здесь, здесь, скажем так, вот есть огромное количество ТЗ, все хотят сделать социальную сеть. Да не надо ее делать, потому что есть огромное количество текущих социальных сетей. Можно просто дать вот этот механизм. Они не справляются. Подожди. Они не подходят. Выслушай меня. Можно встроить в виде приложения ВК, в виде приложения для Фейсбука, в виде приложения для всех остальных э, систем, на все телефоны вставить. Вот собственно ровно вот эту вот маленькую часть, то есть организацию проектов, их производственных цепочек, глобальный реестр э, этих производственных цепочек и команды, да, то есть э, объединение в команды над реальными делами. Вот. Это все можно встроить в текущие социальные сети и со всех сразу, социальных. Сразу встает проблема э, подружить социальные сети. То это есть, например, не так, это, это, кто это, это не... Это... Кто-то да, кто -то а... есть только в ВК, кто-то есть только в Фейсбуке. И как вот э, люди О, из ВК и Фейсбуке будут работать над одним проектом? Ах... Ребят, короче, любой проект, это вот, самая производственная цепочка. То есть, создавая любые производственные пакочки, через вот эту штуковину, можно будет по спискам, грубо говоря, ну, там, несколько возможностей по связям и так далее, по сортировке находить возможности кооперации. То в конце есть, концов что? сами люди это тоже ресурсы. не надо их выделять во что-то отдельное, они тоже состоит из материи, просто им тоже можно сделать анкеты в этой системе, что они участвовали в, в каких-то производственных цепочках, что они могут что-то сделать полезное и так далее что к ним можно обращаться. Есть контакты, да, как-как они будут взаимодействовать, да хоть по почте, то есть просто у человека будет список контактов всех социальных сетей, в которые он включен. Я, например, есть почти во всех социальных сетях, самых популярных, которые существуют. Просто надо людям дать возможность эту всю информацию о себе внести, и если, например, человек видит приложение у себя в социальной сети или социальной сети или в там, телефоне или еще где-то, у него всегда есть возможность скопировать ссылку на эту производственную цепочку и просто ее отправить даже смс -кой. Человек туда сможет зайти и сможет подключиться к процессе через свои приложения, через что угодно. Да, конечно, это все дело надо подружить, но поэтому я и говорю, что нам нужно, нужны люди, чтобы ускорить этот процесс. Это совершенно несложная задача, она чисто техническая, чисто рутинная. Ее можно сделать либо за счет того, что количество людей увеличится, либо сделать этот вопрос сделать, то есть решать этот вопрос автоматически. Но это совсем отдельная тема. Для, к этому еще нужно тоже подступиться. В любом случае нужно искать, скажем так, единомышленников и людей, которые готовы кооперироваться. Но так как у нас пока этой системы нету, все-таки нужно использовать на максимум все текущие социальные платформы, которые существуют. То есть общаться со всеми, э, узнавать, что кто чем занимается, э, что по жизни для себя решил, какие приоритеты жизни, какие мечты, какие цели, э, что человек умеет, э, что хочет делать, чего, чего ему не хватает. Все. То есть надо с позиции человека узнавать его, какой он есть. Ни, ни в коем случае, пока ты его глубоко не узнаешь, и пока вы не подружитесь, ничего не предлагать. Тогда, тогда ну, да, человек просто убежит. Сейчас просто не, некуда человеку вообще внести э, информацию. То есть, э, к примеру, можно внести ее с опытом э, э, в социальные сети, где, грубо говоря, никто на них не смотрит, никак они не связаны и просто являются нагромождением текста. А вещи свои можно внести только на Авито и только для того, чтобы продать. Ну, скажем так, эта информация все равно есть, даже можно написать автоматический скриптик или алгоритм, который соберет из всех социальных сетей и из всех страниц Авито тех людей или те ресурсы, которые потенциально могут участвовать в каком-то дальнейшем взаимодействии. Всю информацию, которая у нас в интернете, можно использовать. И нет никогда Здесь не стоит речь о том, чтобы все создать заново. Нужно просто все взаимосвязать самым эффективным способом. Это намного проще, чем все заматить вот, и просить людей все э, внести. Плюс э, сейчас существует огромное количество приложений, которые занимаются 3D-сканированием. Плюс сейчас очки появятся, э, которые 3D-сканировать умеют. Э, используя эти технологии, можно просто будет сделать так, что ресурсы автоматически будут появляться у человека в его э, личном кабинете, грубо говоря, да, или... Э, он просто прошел по своей квартире да, или провел телефоном э, видео, да, записал всего того, что у него в квартире есть. И автоматически система может сформировать список всего того, что у него есть, где оно лежит, на каких координатах относительно э, этой комнаты и так далее. То есть нужно сделать так, чтобы это настолько было просто, настолько незаметно, чтобы люди, не зацикливаясь на самой системе, могли сразу приступать к тем вещам, которые их интересуют, то есть к производству, к тому, чтобы что-то поменять на что-то другое и так далее. Это, это все когда-то там давно, а сейчас ты предлагаешь, вместо того, чтобы заниматься какими-то нужными для проекта и чего-то еще вещами, Общаться с кучей людей, ища кого-то себе, ну, допустим, вот в напарники или в помощь. Ну, я же а не как... говорю о том, что сто процентов времени нужно именно этим заниматься. Я каждый день встаю утром, часть времени уделяю написанию кода, часть времени уделяю общению с людьми. Это просто неэффективно. Плюс вот, вот это, это видео лично, мы сейчас э, записываем, выкладываем на YouTube. Но чтобы его посмотрели, мне вы, я вынужден общаться с людьми, я вынужден раскручивать это видео, вынужден кидать его по огромному количеству чатов. Это все равно неизбежно, потому что mm. просто так, э, не заплатив, грубо миллион долларов э, текущим, маркетологам и рекламщикам эту идею не донести до всех абсолютно на планете. Конечно, можно попробовать через проект Венеры это сделать, но это очень тонкий, деликатный проблемный вопрос. В том плане, что нужно сделать так, чтобы каждый тот, кто там участвует в этом проекте Венера на верхушке, да, все вот эти вот Евгений Слезко и прочие ребята, чтобы все были довольны. То есть, чтобы каждый ä, <coughs>, видел в этом свою выгоду действительно выслушал, что мы предлагаем И попро помог плавно ä, перевести вектор от того, что сейчас говорит Жак Фрейв, К тому, что, ä, на, на что можно сконцентрировать усилия вот. Но этот вопрос ä, такой долгий и сложный Я предлагаю его на отдельное видео перенести Или вообще не записывать пока там есть свои подводные камни их нужно будет решить так ладно ребят ну, в принципе давайте на сегодня закончим итоги подведем это в том что у нас теперь есть записанное видео про correlation center концепт с ну, неподробным конечно но хоть каким то приблизительном описании. Ну, скажем так, первое видео, где Влад участвует, насколько я помню. У нас много видео, на самом деле, про клавишн-центр есть. Ну, да. Точно. Ну, в общем, вот. Вопросы еще остались? Ну, значит, завершаю тогда. Всем спасибо присутствию. До